программе Photoshop и этот мастер-класс он пройдет в рамках проекта, созданного в стенах нашего колледжа, он называется «Инклюзивная школа IT-мастерства. Шаг в профессию». Выберем один примерчик, мы с вами сфотографируемся и будем обрабатывать лично вашу фотографию. Копировать, копировать. Сегодня мы проводили мастер-класс по графическому дизайну в рамках проекта. В будущем, если мы выиграем грант, мы будем проводить мастер-классы в пяти городах, которые будут длиться уже дольше и интенсивнее. Ребята узнают много нового о программе Photoshop. Впоследствии они могут работать специалистами в IT-профессиях, таких как дизайнер, специалист по рекламе или программист. Также эти специальности обучают у нас в колледже.